Зоркие фанаты Блэкпинк заметили персонажа одного вептуна, который очень похож на Розе. Вептун «Губная помада императрицы» рассказывает об ученице школы по имени Ли Джейн, которая после прикосновения к странной помаде попадает в другое измерение, где становится принцессой. По сюжету Ли Джейн является покойницей BTS. В пятой главе она выражала свое сожаление, что не может выйти за него замуж. Однако, Ви оказался не единственным айдолом, который упоминается в Вептуне. Когда в Вептуне говорилось о том, насколько большую роль играет внешний вид в обществе, в нем были изображены два красивых персонажа, которые часто появляются в СМИ. В социальных сетях и на телевидении красивые люди всегда в центре внимания, говорилось в Вептуне. Поклонники заметили, что одним из красивых персонажей была Розе, они отметили, что был взят ее образ из компании Стифани, чьим амбассадором она является, и прорисованы все его основные детали, от прически до одежды и украшений. Если Розе не в курсе этого, то это может быть даже некрасиво, хотя в Вептуне они отметили ее как самого красивого персонажа. Мне было бы интересно послушать ваше мнение, пишите его в комментариях. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!